Всем привет! Посмотрим сейчас еще на одну... Ну, таких игр будет много. Игру под Linux, ну не только под Linux, но самое главное, это я смотрю на те игры, которые идут с исходным кодом. И которые у меня получается легко собрать. Ну, относительно легко. Если же у меня начинаются танцы с бубнами, то вы этих видео не видите, да, то есть уже были такие игры, которые просто так собрать легко не получилось. Короче, Xonotic это что-то, вот это значок Quake напоминает, Free and Fast Arena Shooter, это какой-то шутер, он открыт, то есть это открытые исходные коды, Короче, вот я перешел на, пап, на ссылочку «Dawnload». И здесь можно либо торн скачать, либо zip. Но нам надо исходники. Вот. Исходники всех частей. Ну, это, в принципе, мне и надо. Savi. Ну, сейф так сейф Так, что оно качает? И... Да ладно. 6 мегабайт исходники. Экстракт хири. Давай. Извлекли. И чё у нас тут? не это какой-то развод. Ребятки. Как так? Make файл, А что в. Make? Может быть, в make файле это, как видите, notepad плюс плюс под винду, запущенный.. Вайном, так. Э, не понял. что то я тут не вижу. Каких-нибудь скачиваний. Хотя вон... Ж... Э, ладно, давайте попробуем. Давайте я попробую. Давайте попробую. Попробую. Так. Э, это у нас был... Тюкс перед этим. Давайте. Всем Ксонотик. No Есть. Теперь в папочку Download. Зайду. Зайду-ка. И скачаю это все добро. Так. Надо звездочку. Вот так вот. И F6. Э, ну не знаю, что получится. Давайте Make запущу. Nothing to туду. Ну да. Блин, как их собрать? Исходники в архиве 6 мегабайт. Да. Так, ладно, сейчас нажму на паузу и по почитаю. Короче, нажал Ctrl-F и начал писать com.p. И вот, development, how to compile from git. Посмотреть также вот эту структуру. Ну, я смотреть не буду. Я открыл вот эту вот ссылку. И по вот этой вот ссылке вот сразу же Ubuntu. Ubuntu. Давайте установим, но... Высокая вероятность того, что это все уже у меня давно установлено. Так как это не первая игра. да Так. Нет, смотри-ка, не все еще установлено. но ну, пусть останавливаем. Дальше. А, дальше, дальше, дальше. И. И. И. чё а как собирать? Это что? Подождите-ка. Это settings. Ага. А, клонинг. Вот. Клонинг main repo. Ага. Я не то склонил. Вот так вот. Короче. Вот это все добро я удаляю. И давайте я, наверное, вот вот тут-то сделаю вот это. Так, так. Давайте. Git клон Все, все был был неправ скачал непонятно что ну как была ссылка было написано я скачал так что нам дальше надо да дальше надо обновить будет и вот здесь пойдет скачка всех остальных репозиторий то есть данных логики карты и все и все такое что надо делать дальше а дальше довольно интересно будет ну сборка как вы видите. Компайл, ну тут свои скрипты, вот, и, и, и, и, и, и, и, и, вроде все, окей, значит, значит, ну скорость вроде неплохая, да, но судя по всему, как бы игра не маленькая, все-таки это 3D шутер, 3D шутер, так, а есть тут какой-то медиа, вот оно медиа, давайте посмотрим. Потому что в это я тоже не играл. Ну, когда-то играл в Quake. То, в принципе, понимаю, ну. То есть оно, по идее, похоже, да, на что-то такое. На Quake. Quake arena еще какая-то была, или еще. Не помню. Так, что у нас? Ух ты, блин. 4,6 гигов. Ой -ой, ой ой ой ой карта. 5,6 гигов. Ну. Наверное, я тут надолго. Как бы да, вот он, ксу-нотик, Но. Но нужно еще вот это сделать. И это дело, дело будет, походу, не быстро. Ладно, сейчас я выполним. Ну, пока сложностей нет. Да? Репу выкачали. Сейчас выкачаем вот это все остальное добро и. R, R это релиз, да. Вот, compile R, это релиз. Релиз, чтобы все было побыстрее. Хорошо, смотрите, здесь еще расписана структура. Короче, у меня вот, вот так вот ссылки под видео и будут. Вот в, такой, в таком порядке. Вот. А пока ставлю на паузу, потому что выкачиваться, походу, будет долго. Короче, все скачалось. Ну, давайте я попробую... Это все собрать. Ну, занимает это уже, это все уже. А, так, сейчас давайте посмотрим. 6,2 гига. Ух ты, а что у меня так мало места? Наверное, потому что все всякое ставлю, собираю, ставлю, собираю. Короче, понеслась сборка. Да, с семейком это удобнее, потому что видно в процентах. А тут непонятно, сколько эта сборка будет идти. И довольно-таки много ворнингов. Ну, главное, чтобы собралась. Вот. Но тогда я пока ставлю на паузу, жду, пока соберется. Короче, короче, тут чистил место. Оказывается, в стиме что-то было установлено. А, собралась довольно быстро. Ну, возможно, потому что все-таки у меня SSD-шка. Возможно, давайте запускаем. Запускаем этот щутер. Ух ты! Щутер запустился. Не знаю, как вам, но у меня сейчас на полном экране. А почему я так говорю? Потому что этот рекордер все-таки иногда. Так, разрешите использовать? Да. А, да. Ну. Что ты хочешь? А, имя. CPP просто. Все. О, одиночная игра. А че? Чё, чё так мелко все, ребята? А, ух ты. Вон оно как. Э, э, как там? Эвана, Эванова, Эванова. Короче, ну, вон оно как. Так, уровень 1, уровень 2. Я так понимаю, остальные уровни можно подкачать? Ладно, начать одиночную игру. Да, на квейк, похоже, вот это посередине, Там где э, башка орла <coughs> Ну Ну да, наверное, подкачать карты можно Короче, собралось быстро Собралось быстро, и чё? Ой-ой-ой, тут так быстро бегать надо а, блин Ай-яй-яй, так промазать можно Да елги а чё я не беру? Не понял Press Jump. А, Jump надо было. Это просто свободная камера была. О, oh, нормалек. Так, походу надо лупашить э, негодяев всяких. Давай, давай, давай, давай. давай. Bams, bams. Это боты. Ну, я так... А, ну по сети можно, да, там было. Там было Network Gami. Network Gami. Да, конечно, так долго... Не, когда-то я играл в таком режиме. Ну, вот это постоянно мельтешение перед глазами. Вот, вот эта скорость, вот эта стрельба. Даже что-то в кого-то попадал. Убивал. А сейчас, конечно, наверное, долго так и не поиграешь. Короче, смотрите вполне себе нормальная э, Шутер-арена. Да, Шутер-шутер. Вот. Ну, убили. Э, и оказывается к таб нажмем. Что я тут по урону? Ну, вроде по урону не самый последний. А по счету самый последний. Короче, будем выходить. Так, игра по сети. Смотрите, по сети есть. И и, и. и это, я так понимаю, не защищены, да. Ну, короче, народ играет. И народ играет что-то по нулям там. Не, ну какие-то есть. Не, ну если сервера есть, значит люди играют. Так, как мне выйти? Выход, выход, выход. Вот кнопку, да. В принципе, в принципе, ничего. Что это такое? Ух ты, тут даже, смотрите. В консоль, в терминал что-то шло. Я запустил игру и понеслось. Отшлепал своим большим дробовиком. Ха -ха, интересно отшлепал своим большим дробовиком интересно интересно так короче а где же тут исходники ребята А где исходники сервер ладно сделаем по-другому сделаем по-другому find филе филе будем искать вот так вот cpp есть исходники есть Uh, вот, где-то уже много их. Давайте... Гамеснет. Короче, исходники есть. Надо просто посмотреть структуру этих всех исходников. Контриб. Uh, вот. Вот. Короче, все. Думаю, все. Что вас мучить? Uh, ссылки вот так вот и будут. В такой же последовательности. Это я закрою. Вот. Ну, в принципе, что? Скачать можно, собрать можно, запустить можно, играть можно. Поэтому разбирайтесь, кому интересно, в исходном коде. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.